Здравствуйте, я рад вас приветствовать на нашем канале Тойсэо. Сегодня я вам покажу, как делать вот такую симпатичную модульную ромашечку. Для этого нам понадобятся с вами вот такие бумажные модули. Сейчас я покажу, как такой модуль делается берется вот такой прямоугольный кусочек бумаги, складывается сначала пополам, еще раз складываем пополам и по линии сгиба сгибаем вот таким макаром далее загибаем так загибаем так и теперь на эти кончики загибаем вовнутрь так и так далее и потом складываем еще раз пополам и получаем вот такой модуль вот у меня таких несколько модулей есть Далее их потом можем выставлять друг в дружку. Вот так. Так. Допустим. Так. И допустим, вот. я приготовил первые 16 модулей как вы понимаете я заранее уже приготовил и теперь из них буду собирать первую фигуру итак начинаем идите внимательно за мной берем один модуль вставляем вот так потом вставляем вот так потом вставляем здесь так и вставляем в общем вот такая однотипная операция доследите и потихонечку повторяйте за мной угу. путал в сторону вот так все путаюсь 嗯。Mm -hmm. И последнее. Так, вот у нас получился такой вид. Да? Теперь мы кончики соединяем. Отдавляем сюда. И получается у нас первый с вами сказать первый ряд желтеньких модулей и к нему сейчас будем добавлять второй ряд для этого мы берем еще 16 модулей Я их тоже заранее приготовил и другие тоже заранее приготовил и так теперь смотрите как мы будем ставить мы берем с вами вот этот один модуль и вставляем вот сюда берем второй модуль и вставляем вот сюда наоборот только вот так вот перейдем следующий вставляем сюда следующий вставляем сюда следующий вставляем сюда следующий вставляем сюда следующий ставим. Ставим, ставим, так так два не сбиться, так вот так. так. Вот Последнее. где-то у нас тут чуть-чуть билось, наверное. Так, нет, вот еще у нас. Вот это сюда. Ну, нет, я... Так, посмотрим, где-то у нас здесь вот. Так, так. Вот здесь мы сбились, наверное. И последний, значит, мы с вами вставляем вот сюда и сюда. И у нас получается вот такой вид. Вот можно посмотреть его. Берем, берем следующий ряд модулей для закрепления желтой серединки для ромашки. Здесь можно было немножко по-другому. Берем два модуля и скрепляем их вместе. Вот так вот. Раз. еще берем. Раз. Дедащие берем. Раз. еще берем. С. И еще видео. Этот кут. С. И здесь еще берем. С. И здесь Перед берем. Пресс. Так. Перед берем. Пресс. берем. Так. так. так еще, так так и так так, Вот у нас получается вот такая заготовочка. Теперь мы берем еще 16 белых модулей. Угу. И начинаем их надевать по краям. Видео с вами Так. Вот так. Вот так.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 последний вот и вот получилось наша романчика осталось мне сделать и для этого у нас с вами я уже его сделал вот такой вот делаем его из зеленых моделей я сейчас покажу идет все просто вот они набираются просто вставляется один в один, вот так вот. все вставляется, и вот так вставляется, вообще все просто здесь, вот, и нанизываем наш стебелек на ромашечку, вот так вот, и получается вот такая симпатичная ромашка всего вам доброго смотрите наш канал тосел ставьте лайки подписывайтесь всегда будем вам рады до свидания